доброго времени суток сегодня расскажу про свой мотоблок плуг который я использую и его настройку также поделюсь информацией про используемые колеса развесовку мотоблока для обработки почвы плугом мотоблок у меня neva mb23 с редуктором мультиагра двигатель yamaha mx300 мощностью 12 лошадиных сил мотоблок имеет две скорости вперед одну скорость назад Также имеется отдельный рычаг удвоителя скоростей для понижения или уменьшения скорости движения мотоблока. Дополнительно можно изменить скорость передач при переброске приводного ремня на другой шкив. А есть отдельный шкив для отбора мощности и подключения дополнительного новостного оборудования, например, косилки или снегоуборщика. Я использую плуг производитель плуга его обозначение я, к сожалению не знаю так как покупался примерно лет 10 назад вместе с мотоблоком b2 основные размеры его так высота примерно 23 с половиной миллиметра длина лемеха 25 ширина захвата примерно 18 19 сантиметров так, Что было доработано? В первую очередь была увеличена пятка, приварен дополнительный уголок, а также приварена была пластина к стойке примерно толщиной 5 мм, шириной 40 мм. Данная пластина необходима для устранения изгиба стойки при работе плуга. Для быстрой настройки плуга устанавливаем одно колесо на кирпич и регулируем плуг чтобы он был вертикально далее при спашке после примерно 3-4 проходов и максимального заглубления плуга смотрим чтобы он стоял также вертикально Колеса, используя обычные Жигулевские 13. Резина Оска. Под видео оставлю ссылку, где приобретал. Также для установки колес были специально изготовлены оси длиной примерно 290-295 мм. при спашке огорода на мотоблок навешиваю груза на передний подвес навешанных около 25 30 килограмм также на колесах установлены груза на каждом по 10 килограмм и для равновесия и удобства при работе с мотоблоком дополнительно еще навешано на плуг примерно 10 килограмм При обработке почвы плугом, активно использую разблокировку осей, так как приходится работать в очень стесненных условиях, например, у забора или кустарников и деревьев. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты, такие как наушники и перчатки. Ну и в сухом остатке для вас сделал небольшой обзор своего мотоблока и его используем при работе с плугом. Если остались или появились дополнительные вопросы и предложения, пишите в комментариях. Спасибо за внимание, здоровья, хорошей погоды и удачи в работе!